Доброго времени суток, дамы и господа, с вами При, и сегодня я хочу обсудить довольно-таки интересную тему Будет просто самый обычный монолог, но я хочу, чтобы в процессе него произошел какой-то диссонанс И общество хотя бы как-то начало немножко думать о том, что оно вообще желает в этой игре, чего оно хочет И сопоставимо ли их желание в целом с реальностью Давайте начнем Как я думаю, вы уже поняли из названия видосика, речь пойдет о башне магов Кто не понимает, что такое башня магов, расскажу было дополнение Легион, которое, кстати, стартануло ровно 5 лет назад. И во время Легиона выходили разные обновления, добавилась локация небольшая, и на этой локации мы делали различные постройки. Одна из этих построек была Башня Магов. В Башне Магов был уникальный челлендж на одного игрока. Нужно было пройти по своему классу, по своей специализации, уникальное, замечательное такое событие, соус-сценарий. Победив босса, сделав все правильно, ты получаешь уникальный облик артефакта. Артефакты ⁇ это пушечки, которые можно даже трансгрифицировать в текущий момент. И очень-очень много людей хочет на текущий момент получить эти пушечки для трансмагрификации. Это, конечно, круто, мечтать не вредно и все такое прочее, но я сейчас скажу два таких интересных довода, которые, возможно, перевернут немножко ваше представление об игре. Я вот эту игру играю уже... Не один десяток лет, поэтому прекрасно понимаю, о чем я говорю. И эта мысль будет даже никак не негативна. Поехали. А, первый пункт, значит, получается, что, смотрите, Warcraft, он устроен таким образом, что всему свое время. То есть, например, убили вы Архимонда в актуальное время в ЦАПе, босс, который находится в Дренорском, вы получаете квесты там на Лося. Убили Варгуса в актуальное время, вы получили там птичку фиолетовую, маунта. Круто, классно. Вот, убиваете золото, получаете Дракона. Бог он реально построен таким образом, что всему свое время. В Пандарии были испытания, проходя испытания на золото, ты получал сет для трансмога, замечательный, прекрасный. В Дриноре проходя испытания на золото, ты получал трансмоги для пушек. В Легионе, но ну вот как бы башни магов. То есть, просто привожу примеры к тому, что всему свое время. Второй пункт будет основан немножко на психологии. Смотрите, люди, которые хотят, чтобы ввели башню магов, ничего абсолютно не говорят о том, чтобы вводили дренорские испытания либо пандаренские испытания. Хотите я объясню, почему? Они в этом не сознаются. 90% игроков, которые хотят башни магов, не смогут пройти дренорские испытания и пандаренские испытания, хотя там дают классные сеты за эти испытания, за золото. Суть в том, что проходя башню магов, ты действуешь соло, тебе не нужно ни с кем коммуницировать, тебе нужно следовать по аддону, который тебе скажет, там, каст, выбежать. и в целом все и так интуитивно понятно. Можно сделать 10 попыток и спокойно пройти башню магов. Окей, а проходя дренорские испытания, проходя пандоренские испытания, нужно сделать хороший шмот. Нужно собрать группу, нужно коммуницировать с этой группой. То есть много-много-много всяких вот таких вот подводных камней, через которые нужно пройти. Люди просто-напросто к этому не готовы. Они хотят получить классные трансмоги, ну а при этом-то палец о палец не ударить. Если башни магов ведут и ведут ее таким образом, что скалирование там будет чуть ли не к наименьшему этому левелу, Башня магов пройдет лишь пара процентов игроков, и в целом это будет даже замечательно. Кто хочет реально, тот и пройдет. Я оставляю вас с этой мыслью, никакого абсолютно негатива, только чистое рассуждение, основанное на многолетнем опыте игры. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!